Мы выходим из дома. А всем, привет. всем привет. Всем привет. Мы сегодня выходим на Замечательно, да? А куда мы поехали, Дима, с ведром? Куда ты собрался, Дим? С ведром-то. Мы поехали. Куда нам малкая? А это куда? Может, мы поехали в сад собирать ягодку-клубничку, да, Дим? Дима сказал, полная ведерка наберет. Ну-ка проверим погоду, давай пойдем посмотрим. Ну, Дима решил проверить ведерка со всех сторон, да? Что там, Дима? Ветро там? У тебя на лице, да, прям? Ой, там маленькая еще ведерка есть, да? Вот мы вам показали пустые, и надеюсь, что мы их наполним ягодкой. Вот мы подъезжаем уже к нашим садам. Открыто. Приехали, выходим. Так, О, Целая плантация. Так, так Дима, ты знаешь, как они в ягодке-то растут? Смотри, Дима, смотри, вот так открываешь... Вот, вот, вот, вот видел такие? Вот это ягодки. Ты нашел хоть одну? Ну, покажи. Вот первая ягодка наша. Да, Давай дальше, проходи. Сейчас мы наберем Дима, целое ведро. Вот так вот открывай. Посмотри, какие. Вот. Открывай листочки. Вот так вот открывай. Вот открывай. Вот она, смотри, как растет, спряталась. А, ну, вот, Дима, смотри. Ну-ка покажи. вот. Ой, какие веточки, Женя, смотри. Ой, вот. красота. Вот Дим, нашел? Зеленую, Дим, не надо рвать. Зеленую нерви. рви, ей же еще надо расти. Надо только красные, крупные. Красные И... вот такие собираем. И... Вот такие, Дима. Красные вот... куда? Идим. Вот такие. Помогу? Красные ведерком Вкусно? Угу. Я вам тоже помогу. На волке ведерко. Я есть помогу. А, давай сам найди. Ну, как самые красные ищи. Да. Да, нашел? Да. Да, ну-ка. -ка. Ну-ка, покажи, покажи, покажи, покажи. Вот. вот она. Так, давай, клади. Ведерко складываем, введерко. мы же договорились, целое ведро Да. Ну-ка, Дима, здесь еще найди, Дима. Вот. М -м -м. Вон как нашел. Вот, вот как. Раздавил? Сразу в рот. В рот клади, значит. Ой, Дима, а вот тут-то какие-то, посмотри-ка. О, какие красавчики. М -м -м. Это самый первый вам. О, какие забобить. Владеть ведро. Вот это да. Ой, У тебя слушай, она в рот-то это... войдет, Дим. Ой, не вошла, да, сразу, Дим? Конечно. Правда большая. Какая большая. Вкусно. А это можно мама съесть? Ладно! Смотри. Можно. Вот это Дима, ты нашел. Клад. Целое семейство. Точно клад. ну Дима. Сколько штучек у тебя? Три. Три. А вот здесь будут яблочки. Смотри. Видишь яблочки? Потом будут яблочки. А вот здесь будет крыжовник. Ты крыжовник? Mm. Да, мы любим вот крыжовник. здесь. Да. Вот красный, а вот здесь зелененький. Красный крыжовник. особенно. Mm. <свеч> Почти что спелое, самое вкусное. Вот <свеч> ну, ну, <ладно. свеч> Вон у Димы, посмотри какая. Вот у Димы. А у да меня, смотри какая. <свеч> а Мой то какая, Боже. Дима вот. весь уже как ягодка. Готовь! Я тут! Ты тут уже, да? Такой чумазик! земляничку попробовал? вот... она немножко помельче, но тоже очень-очень сладкая. Давай ведерко свое. А вот эту ешь. вот Вот земляничка. Ну-ка, покажи. Ну-ка, ты справишься с ней? Одна ягодка и целый рот Дим, ну покажи, что ты там сорвал Дима Ты где? Дима Дима Дима спрятался Покажи огурец, какой ты сорвал О, какой огромный огурец Великан. Это великан! Великан, гурец! А! Пошли, гараж. Его не разломай только, будем кушать его потом. Так. идем к деду в гараж. Ну, показывай дед гараж твой Смотри, сколько всякого барахла у деда в гараже. Да. Это он уже убрался здесь, да? да. А у деда тоже такая есть. Ну, он нас погиб. Тележка? Да. Тележка. А где выключатель свет, знаете? Да. С другой стороны. Осторожно, стекла только нет, нет. Куда это, Дима? Опять, что ли? Опять. Давай вокруг дома. Побежали вокруг дома. Куда ты в дом пошел? Ой, в доме разуваться надо. Пока, Пока я с другой стороны тебя поймаю сейчас. Там встретимся. Я тоже хочу. Ты беги там, а я с другой стороны пойму. Ну иди туда. Вот Но... и встретились. Огурец автомат встретишься всю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 Давай, Пап, посидим. Я нашел лестницу. Папа, Пап, я там нашел. Ты нашел лестницу? Да. Ну пошли проверим, папа, что повезло. там. Ну, давай, иду за тобой. Куда идем? Ух ты, какая лестница. Давай залезем наверх, посмотрим, что там. Первый вкус. Давай, давай. Давай за папой. Пошли я... вместе. Вот, да, сейчас, давай, и мы за тобой за ним полезем. Пошли. Пойдем. Не боись. Не бойся, лази тут. Да, подумать, нас немед. А как же? Вы можете открыть окно на балконе. Пошли на балкон. И посмотреть. Где? Пошли вон туда. Что вон этим молочками? О! Можно тут дом посидеть. Классно тут. Да, смотри. Давай окно откроем. Жарко здесь. Да. И посмотрим. О! Что? Вон мы там внизу бегали. Пошли, я тебя подниму. А вдруг я туда улету? Не улетишь. Я ж тебя держу. Ну как, классно? Вот мы тут бегаем вокруг дома. Вон ведро наше стоит внизу. Вот. А здесь смотри. Иди сюда. Залазь, залазь на диван. Ну, давай, давай. ну просто не бойся залазь. Сейчас посмотрим в окно. Ого. Ого. А вот тут мы были, да. А вон наша машина, да, стоит да. внизу. Будем спускаться вниз? Да. А вот труба от печки, Дим. Смотри. Труба от печки туда наверх уходит. А тут еще, знаешь, что? Здесь есть еще секретное место. Смотри. Вот, смотри, секретное место, Дима. Видишь? А я хочу туда же лезть. Ну там грязно, туда не надо лазить. А так там я раньше всегда прятался там. Всегда прятался, никто найти меня не мог. Очень круто. Я тоже хочу Ну потом как-нибудь приедем, попрячемся. Давай. И тут еще один такой есть. Какой? Пошли. Вот сюда. Во, Идем, смотри. Вот. Смотри. Я сюда раньше лазил? Лазил. Видишь, секретный ход тут. Классно? Да, Сейчас спустимся. Пошли вниз. Мы свою миссию выполнили, да, набрали вкусных ягодок и поехали домой. Пока-пока. Пока. Пока. пока. Уф, пока.